Как распознать кредитного мошенника? Вам приходит рекламное сообщение в интернет-браузере о том, что вам начислена крупная сумма денег. Чтобы удвоить капитал, нужно лишь перевести небольшую сумму на счет. Или вам приходит СМС-сообщение с неизвестного номера о том, что вам одобрен кредит или начислен страховой взнос. Чтобы получить деньги, нужно отправить свои персональные данные. Что делать? Откажитесь переводить деньги на неизвестные счета. Отключайте рекламу в браузере. Сообщите мобильному оператору номер кредитного мошенника. Оформляйте кредиты только на официальных сайтах или в отделениях банков лично. Откажитесь сообщать персональные данные неизвестным лицам. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.